приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о последнем зимнем полнолунии для того чтобы не пропустить важные астрологические новости обязательно подписывайтесь на мой канал итак последнее зимнее полнолуние произойдет 16 февраля и оно будет в знаке лев Поэтому по данному полнолунию все мы в той или иной степени почувствуем себя эгоцентриками. И в этот период будет особенно ощущаться вот такая падкость налезть. Вообще, надо сказать, что с 13 по 16 число в целом мы будем склонны ставить собственные цели и переживания. Центр всех происходящих событий. Фаза полной Луны традиционно считается временем напряженным и в эмоциональном плане, и в плане физического самочувствия. Давайте же мы сейчас подробно обсудим, что принесет нам, какие тенденции принесет нам ближайшее полнолуние. Следует отметить, что в связи с полной Луной во Льве мы будем очень сильно нуждаться в сочувствии, сопереживании, мы будем склонны преувеличивать определенные ситуации в нашей жизни, драматизировать их, искусственно подчеркивать, для того, чтобы элементарно привлечь к себе внимание и почувствовать защиту, сопереживание и сочувствие. Поэтому для некоторых период полнолуния во Льве может запомниться истериками или очень яркими эмоциями но на самом деле это очень хорошее время для тех кто использует свои эмоции как инструмент в профессиональном плане то есть для людей творческих период полнолуния во льве может принести время когда на вас будут обращать особое внимание учтите что в период луны во льве особенно вот в полнолуние Люди не будут воспринимать критику в свой адрес, поэтому, скажем так, это неэффективное время для того, чтобы выяснять отношения и указывать партнеру на его недостатки. В то же время, для того, чтобы достичь консенсуса, компромисса, достаточно сказать комплимент, похвалить человека за то, какой он молодец, и это поможет вам скажем так, расположить собеседника. В то же время, если вы услышите критику в свой адрес, не воспринимайте ее болезненно, поскольку, опять-таки, эмоции вблизи полнолуния могут зашкаливать, и не всегда то, что проговаривается в этот период, является объективной оценкой происходящего. Если в период полнолуния во Льве вам нужно выступить на публике, привлечь к себе внимание, скажем так, защитить свою точку зрения, то время может оказаться очень и очень благоприятным для вас. К слову, этот период также весьма благоприятный в контексте темы личной жизни, поскольку, как вы знаете, из февральских гороскопов у нас в этом месяце почти весь месяц Венера и Марс находятся в соединении. И, конечно же, Полнолуние в подчеркивает силу данного соединения, поэтому может наблюдаться вот такое сильное желание любить и быть любимым. Поэтому, конечно, не обидчивостью единой запомнится это полнолуние. Как раз таки для многих это может быть прекрасный повод заявить о своих чувствах и наоборот это может дать желание объединить свои усилия с кем-то и найти общий язык. В целом, если говорить о тех людях, которые вас поддерживают, которым вы искренне симпатичны, с которыми вас связывают определенные прекрасные воспоминания, то этот период может вас еще больше сплотить. В этот период вы прям будете испытывать огромное желание проводить время с теми, с кем вам максимально комфортно, и наоборот, дистанцироваться от тех людей, кто вызывает дискомфорт. В это полнолуние крайне не рекомендуется делать следующие вещи. Обязательно запишите это, запомните, чтобы не допустить ошибку. В первую очередь стоит исключить любую спонтанность, особенно если речь идет о решении деловых вопросов, рабочих вопросов, а также финансовой темы. Также я бы не рекомендовала принимать быстрые, спонтанные решения, которые касаются вашего здоровья. Если есть возможность пару дней подождать, обязательно это сделайте. Несмотря на то, что на работе может быть настроение нерабочее, но все же это период, который может дать желание заключить сделку, на которую вы раньше не решались, или обсудить вопросы в котором нужно проявить определенную авантюрность и смелость. Поэтому для некоторых вот данное полнолуние может быть как раз-таки той силой, которая поможет решить ситуацию, которая уже давно требовала решения. Кстати, покупки в день полной луны тоже не совсем то, поскольку из-за обилия эмоций, из-за обострения желаний мы можем с теми вещами, которые нас впоследствии разочаруют. Что же лучше всего планировать на данное полнолуние? Как я уже сказала, эмоции будут переполнять, чувства будут максимально обострены. И именно это может мешать решать важные вопросы и видеть ситуацию в отношениях, в работе, в финансах объективно. Поэтому данную энергию вы можете направить на творчество, на свое хобби, на то, что приносит вам удовольствие, то есть старайтесь сублимировать, да, старайтесь что-то создать прекрасное, сосредоточить свое внимание на положительных эмоциях. Это очень благоприятно во время подобного полнолуния быть настроенным оптимистично, радоваться жизни. Кстати, полнолуние в знаке Лев это хорошее время, для того, чтобы подчеркнуть свои достоинства, это время хорошее для того, чтобы попросить повышение зарплаты, новую должность, для того, чтобы вступить в новую должность, поскольку по данному полнолунию как раз таки есть возможность получить результаты в тех делах, в которых мы до этого преуспевали и максимально проявляли свои таланты и способности. Обязательно делайте подарки любимым по полнолунию во льве, поскольку это время делает всех очень эмоциональными и как раз таки вот подарки в это время могут запомниться надолго. К тому же, конечно же, лев любит отдых и отдых веселый с друзьями в компании, то есть это не отдых в уединении, поэтому... Это хорошее время для того, чтобы встречаться с теми, кто вам дорог. К слову, обычно полнолуние — это не самое благоприятное время для физических нагрузок, но в этот раз они даже показаны, конечно же, в умеренном количестве. И напоследок я вынесла, пожалуй, самые главные правила, которые стоит учесть в период этого полнолуния. В первую очередь я бы посоветовала каждому из вас, найти повод для того, чтобы гордиться собой, похвалите себя за что-то, подчеркните вот те темы, в которых вы сильны, обратите свое внимание на достижения, которые являются вашими, да, и это то время, когда важно видеть в себе хорошее, несмотря на… Определенные недостатки нужно все-таки акцентировать свое внимание на том, в чем вы преуспеваете. Если вы будете хвалить себя даже за какую-то мелочь, это поможет вам сохранить хорошую самооценку в этот период. А именно это является залогом успеха. К слову, замечать в себе хорошее ⁇ это привычка, которую можно наработать. И данное полнолуние может стать... Прекрасным началом для того, чтобы в дальнейшем вы продолжали видеть свои достижения и продолжали видеть хорошее в себе. Будьте креативными. Полнолуние во Льве — это, ну, пожалуй, самое подходящее время для того, чтобы проявить себя в творчестве. И, знаете, здесь совершенно не важно, или это будет фотография, или это будет рисование. Или же это будет пение. Найдите то, что подходит именно вам. И пусть это даже будет абсолютно как-то по-детски, но это поможет вам увидеть в себе ребенка и расслабиться, отпустить какую-то ситуацию, которая вас тревожит. Помним, что лев это знак смелых людей, поэтому... Вполне вероятно, что в вашей жизни будут появляться ситуации, которые будут требовать от вас проявления отваги, и нужно будет решиться на какой-то шаг, и поэтому не упускайте возможности только лишь по той причине, что вы боитесь начать что-то новое. Кстати, прямо сейчас в комментариях вы можете написать, за что же вы готовы себя похвалить. Что у вас получилось в последнее время лучше, чем обычно. И надеюсь, что это в дальнейшем станет вашей хорошей привычкой. Ну что ж, будем с вами на связи. Всем пока-пока.